Всем привет! С вами Kitty LPS, и сегодня я вам покажу ОА, который я сделала не так давно, и надеюсь, он получился хорошим. Итак, это вот такая вот кошка. У нее красные волосы, голубые глазки, нарисованные моим любимым фломастером, и также подушечки лап красненькие. Ну и еще и на глаза прикрепляется вот такой вот бинтик. Это такой вот своеобразный оак на лилит. Может быть, кто-то знает такого персонажа. И я думаю, она вышла очень даже неплохой. Краска очень ровно легла. Глазки покрашены моим любимым фломастером, но... Во-первых, они без лака, потому что я пока не могу их покорить лаком. У меня нет подходящего. А также зрачки сделаны краской. Да, обычно я делаю их ручкой. Но здесь они сделаны краской, потому что без лака ручка бы расплылась. Вот. Ну, а фломастер держится. Так, да, конечно, глазки немного неровно покрашены, я это и так вижу, но, к сожалению, с моими этими трясущимися руками сделать не удалось как следует. Да, прическу я лепила из бархатного пластика, и это, по-моему, мой первый ОАК с прической, я их никогда до этого и не делала. Да, кстати, я хочу сказать, что я сначала слепила прическу на Пэта просто голова, потом сняла ее, потом покрасила Пэта, и потом уже в конце нацепила прическу. Да, конечно, немного странно, что у нее голубые глаза... Но я подумала, что у такой темной личности, как Лерит, обязательно должны быть голубые глаза, как же еще иначе. Носик я тоже сделала кисточкой, благо у меня теперь есть очень-очень тонкая кисточка, которой я могу вот это все делать. Но тем не менее, ручкой все равно получается как-то удобнее, и я постараюсь купить нормальный лак, чтобы можно было нормально покрывать глаза этому лаком. И рисовать ручкой, потому что, не знаю, краской, по-моему, как-то оно странно выглядит, а может быть, мне просто кажется. Так что вот такой вот получился у меня лак. Я не считаю, что это что-то из э, ряда вон выходящее, но я считаю, что получилось достаточно неплохо для новичка и еще такого криворукого рукожопа, как я.